Неожиданная распаковка, неожиданная новая товара. Сюда Тут должна быть шапка. Шапка с гарнитурой. Так сказать. Первый раз это заказываю. Хочу в ней бегать. А ну еще фонарик, фонариком, конечно ошибаюсь. Такой кейс удобный. стоя, я разгрела. то два зарядника. Два. Черт еще и разные разъемы у них. Интересно, тут фонарик должен быть? Такая фигня. А с этой стороны фонарь. О! Светится. Интересно, сколько здесь режимов? зачем светомузыка? Больше три режима. Обычный, усиленный. Фигня какая-то. Так, а здесь? Интересно, как он включается -то. Пробую надеть. разобраться. Нет, кстати, неплохо сидит. Я вот наушник каких Динамик прям кушанка отвлекает. Сейчас найду телефон. Попытаюсь связаться с этой аппаратурой. Так, я разобрался. Короче, включается нажать вот эту кнопочки. Немножко нажать и удержать. Мигает там, что зарядка есть. Потом через Bluetooth находим имя BT. BT01. Имя Это устройство И все. В принципе, работает вполне неплохо. Очень даже хорошо, мне понравилось. Звук отличный, прилегает прям к ушам. Такая небольшая у распаковка. Давно не делал, как бы, смысл не видел. Что-то решил вспомнить было. Я так как, как просто, как бы сказать, товар зашел что-то что -то, что -то, такое хотел для бега. Так, тут? А вот. Для зарядки. ее кстати, можно вычесть, насколько я понял. Да. О, кстати. фонарик там мне особо не нужен, что я буду как этот это можно отдельно заряжать. Такой фонарик. Здесь зарядка, интересно, где. Ну, в принципе, я думаю, любая разберется. Я думаю, это несложная. Температура, так сказать. Вот такая мне распаковка. Для меня, мне кажется, полезная. Вот. Вот спрятан Ход для зарядки. Кашатка. Не теряйте. Я думаю, для бега самое то будет.